Привет всем! Это снова мы, дорогие друзья! И мы с вами выполнили, я надеюсь и верю, что вы выполнили первую часть домашнего задания. А оно было каким? Нужно было на белом чистом листе бумаги, бумага что стерпит, вы же знаете, написать 10 вещей, которые вас в себе бесят. Теперь мы дошли до состояния, чтобы выполнять второе домашнее задание. И оно вот какое. Вы берете новый лист бумаги, новый чистый белый лист бумаги, берете, берете старый лист, на котором вы написали 10 вещей, которые э, вас раздражают, вас бесят. Берете новый лист бумаги и пишете вещи, тоже 10 аспектов, 10 вещей, что бы вы хотели получить вместо этого. Вот первый пункт у вас. Меня бесит мой животик или меня бесит моя заложенность носа каждодневно или с каким настроением я просыпаюсь по утрам вот я вам три пункта сразу сказал таких средних берете другой лист и пишите вот вместо э, животика такого пивного, неважно какого-то там, небольшого животика. Хочу иметь плоский живот в виде пресса, кубиков и так далее. Также следующее. Вместо хронической заложенности носа хочу всегда дышать полной грудью своим замечательным чистым носом. Вот. Понятно? Это вторая часть домашнего задания. То есть первую часть вы писали, что бесит. Вторую часть пишем, что вы бы хотели получить вместо этого. Кстати, под видеоуроком, под каждым видеоуроком, можно писать ваши комментарии. Можно задавать там вопросы. Мы все эти материалы просматриваем. И вполне возможно, что будем вам отвечать. Если вы, конечно, такой смелый и готов писать комментарии. Или смелая. Готов писать комментарии под видеоуроком. Все. До скорой встречи. Пока.